Нам а надо, нам надо идти на а, вот может быть мы не будем привлекать внимание и лететь а, да, придется, надо, да, да. сейчас просто какой-нибудь этот еще один какой-то еще реинкарнация Ида. Именно нам по бушке надает надо позвать бога Ра. тут на платформе. Четыре бога. Нет, еще один. Не сработает, если надо еще один бог. Тут все боги. Какая разница? Просто надо кричать. О, великий бог О, хозяин Ра, я видна. Брат наш. О, привет. Можно твое око? Можно твое око, брат? Рад тут такая проблема. Ра, Тебя тут... тоже отдубасить? Ра, тут Я, такая... Я здесь... Давайте кто-то один объяснит, а? Так, ра, И... тут такая... ра, тут такая проблема. Тут, короче, Аид напал. Нам надо, надо помощь. Очень все понятно. Короче, нам нужны. Это бог подземного царства, это типа Аляну и Анубис. Короче, у нас появился мега-гипер-супер план. Мы его здесь заманиваем, здесь умираем, он появляется у вас в подземном мире. Но нам нужна твоя помощь, вот, все. Ну, ты там должен поговорить со своими богами, чтобы его не выпускали. Вот. Ну, И... мы же братья, как-никак. Именно, мы лучше все боги. А, да. еще Вы хотите еще поработать ваш мир? Ну может Да, может, тут какая-то зараза сил. придет. То Кстати, между прочим, зараза сюда придет. Да. И, между прочим, между прочим, у него сейчас все силы всех наших богов, поэтому, мне кажется, с вашими богами тут несложно разобраться. Не, вы не понимаете. Ну, здесь? здесь? А, а он тебя заманит туда? и по факту у да. все него в в одном. У него все, то есть это все у наши у силы. Мудрость, сила, Мы сила, тебя, да, пожалуйста, война, там, просим. Он сейчас скует супер броню, и все, да? да, у нас есть план, мы хотим его душу запечатать, меч. Ну ты должен нам помочь по-братски. Помоги, ну мы же... Я а. Гефест, я бог э, огня и, в общем, я кузнец. Я Афина, богиня мудрости. Я вера богиня верности в семье. У меня нож. М -м -м клинок из меди. Нож. Да. Да. Ну, да мы тебя умоляем. Ну там здесь. Здесь. Да если еще эта зараза придет к вам, вы будете да. терять все ваши силы. А она что просто придет? Да. Да. Зараза придет к нам. И эта да. зараза будет э, качать энергию с, э, с ваших бабугов и тем самым и вас тоже самое. Есть. Она не Это сможет она прийти будет. в мой мир. Может сможет это сможет все будет. сможет это, это, это Красная, она, она и... проподит весь мир да. а не только вас если она, если она... Она к вам придет она будет качать энергии с ваших богов то же самое и он станет самым сильным и все уничтожит да воинствующий и мы и мы будем у него и мы, будем, мы у будем у него продам. в подземном царстве ему мы или будем на, да, или будем на будем полочке будем. так какой у вас там Иди, план Угу. Наш план его поймать, убить, запечатать его душу, и все. Как вы его собрались убить я здесь? Да тихо! Как вы собрались заманить его сюда вообще? А у нас есть У нас есть волшебный а, мой брат, который получил силу всех камней, чудес. Да, Что такое камни чудес? А, смотрите, как... Это да тихо вы дайте один объяснить. Короче, это такие магические украшения, которые силы больше, чем у нас богов. Они О. дают суперсилы, он их всех в себя обидит. Если объединить два тикиплага, то получится. Можно загадать желание Ну, разрушиться вся вселенная. А еще, кстати, вот это. А и тут теряет силы, больше всего. Но если зараза пропадет, то он будет их возобновить, возобновлять. А он не теряет здесь силы, он здесь вообще не сможет ничего сделать. Ну, это... ничего не сможет. поэтому тут его надо убить, тут его надо забрать, его сердце, чтобы взвешивать нельзя было. Ну, там вот этого. Да, а пока и потом запечатать его. Шу надо надо спасти у этого Анубиса. Анубис, только путь пробудит. Будет его провожать. Ну, мне кажется, <сёк> Анобис, а нам, нам, когда он у этого того мы ему вырежем его, ну то есть он вырежет. Ну, так что Анубис. Мы твои, мы... а что ты хочешь сами? За... Мой мир не что... исчезнет. Что и у нас есть Бог песка вот этого. Песка, э -э, он защитит и все. этот он, он этот песок превратит в этот ват Он не сможет ват. превратить. Этот песок в... Здесь его силы, силы бессмысленны. А он не но сможет превратить. Вот за это не сила. Это, это другое что-то. Его сила... У нас здесь, мы... У нас здесь... Это, это, будет, добра, будет ваши силы А представь, он тебя втихаря такой... Жих! подойдет, такой, смотри. подойдет. К тому же недавно и, один и... человек создал клинок, который может убить бога. Если он его сворует, то тогда убьет тебя и твоя сила не какая-то... Я окажусь там в, в, в этом мире и меня выпустят. И мои силы снова вернутся ко мне. И я снова отдубашу его. Ну а если он запечатывает душу, как мы хотим запечатать... Если ты умрёшь от то он попадёт... Ты попадёшь не ваше царство. Я попаду как а раз-таки в моё. А если он, он тебя если переместит? Если он его убьет тут, а то он появится у себя, но... но... за это время он может завладеть миром. И всё. И все, И, все. Но, и, но и Да. Вот как мы хотим запечатать его в оружие. Не мешал, Чтобы вам помочь. Вам Может, ты что-то хочешь взамен? Да. да мне взамен ничего не надо. Ну тогда просто нам помоги. Может быть песок, мы посыпем и, зараза пройдет. Нет, не работает. Вот, вот одного парнишка, вот, э, э, вот Бог морей. Посейдон. Он, типа, вот это, полил дождь, и там у одного человечка, э, человечка вся зараза смылась. Ну вот, значит, может, из земли смылась зараза. Вы же не ну, были не еще смылась, в городе. А ну не Именно человека смылась, а сама зараза, вы еще нет. в городе, значит, не были. были. Своем. Ну, может быть. Я вообще только вчера присутствовала. Вы как вообще сюда попали? Ехали. Ехали. Долго. На этом корабле? Мы, короче, сели на корабль, а этот, как его, Посидон, и сделал такое слово, Ваняш. И мы здесь да. оказались. Какой? А, точно. Он нас подтолкнул просто волнами и все. Да иначе. же нас воз... принесет. У него есть сила. У него сила, э, вот эта лошадь, эта лошадь, какая-то лошадь называется? Я калки? Буду. Наверное, я не знаю. Лошадь. Ну, лошадь, короче, Калки будет, она называется. Хм. Я слышала, что-то там наблюдала. Я вообще не узнала. Ну, так Ха -ха -ха -ха. что радует, Ладно, я вам помогу самим, что с моими богами и со мной, и с моим царством как можно назвать, с моим миром, ничего не случится. Если хоть песчинка пропадет вы все пойдете на весы. Конечно. Подпишем с вами договор. Если, если хоть песчинка упадет, то по факту все пойдут на весы. <связать> <связать> <связать> <связать> Неравноценный обмен если вот. хоть песчинка, с Ой, песчинка упала Так, ты сейчас Писчинка. пойдешь у меня Песчинка была не в том смысле То, что если вы наступили Именно что-то, если что Случится такое А что это за лава? Вот она мне не нравится Можно Ой, я ее? Мою, с... я тебя закрою <связать> Ты потом а, Так, померешь, так. Ошибусь, Кто у вас тут главный? Ну, наверное, Вообще пока Девс. что Посейдон. Ну, иди сюда тоже. Ну, мы с тобой оба, братья. Пошли. Сейчас Посейдон, а так... Да. А так Зевс. Зевс тоже. Да я ненавижу эту лаву. Не смейте ее закрывать. Так вы не летите в нее, Зачем вы в нее летите? Так, Посейдон, ты в ответе за всех богов. Иди сюда. Ставь либо свою подпись. А Поседон, еще не ставь, ты там глупец. А, ставь свою подпись. Договор. А какой договор? Ставь подпись. А дай книгу, а дай книгу, а на... Не смей подавать. Стой, Поседон, либо мы... ты подписываешь. Ты почитать, а, а, а, а чё, Читай, а, там, там вот мы в ты Что? Что? Договор. Что а, так, говорю. На что договор? Если что-то случится с моим миром, со мной или с моими какими-то богами, за то, что мы вам поможем. Если умру я или умрет кто-то из моих богов, или что-то случится с моим миром, он заражение пойдет какое-то. Вы все отправитесь на весы. Будем взвешивать ваше сердце. И будем я решать вашу боль. судьбу. Ясно? Давай, Судник. Он ну, вернется. Иди! Так, что подписывай. Сижу, у всех есть сердце. Я свою спрячу. Подписывай пальцы, и он. Я, я поставлю чужой. Я вам скажу, если сходят. хоть у вас кто-то потратит, то потратите, да, вы, вы все. Этого и, да, и, да, Итак, все я, прошу, я подписываю книгу. Может быть, его... Может Книга быть, подписана. Теперь она отправится на солнце. Давай, в хранение. Но... В хранилище. Хорошо, я вам помогу. Пожечь. Только... Не да, не надо, надо, только тащите что... сюда этого Аида. Солнце... Солнце и так горит. Если оно... Если солнце... Мы его подожгем. Вы должны тащить горит. своего Аида. Но Мне жжем, тает, без разницы, горит. какими путями вы будете тащить сюда. Аида? Но, у вас но? есть три дня. Три, три дня? Ну да, три дня ничего не успеем сделать. Что за три дня. План более придумаем, ты нет, да ну, да. Вот, если б ты был хотя бы, ты бы знал, что планы уже придумали. Э, а ну, э, план, план не Ладно, немножко, вам неделя. Могу, неделя. Но, но, не чтоб за Чтоб за неделю Аид уже был Увидеть. здесь. Короче, надо боги все идем обсуждать план. Не надо не тратить ни секунды. Не тратить ни секунды. Он вряд ли легкую ловушку поведет. Поэтому нужно сделать так, что боги здесь проиграют. О, привет. О, здорово. Это зло. Это сына Это сына Ида. Не что же вот, тебе? Это бабушка Айда. Это тетя Айда. Это бабушка Айда в вату. Не его. Ёма ё. А... а это. Это тёмная душа Генни. Это темная душа. Дочь Айда. Абсурдно, не тратите Обеспал на неё свесилы что... Генни. Небрежная дочка. О чем вы там обсуждали? Я что-то пришел. Почему За... здесь работают твои силы, подождите? Врач, Мои силы? Да. Они здесь и не работают. А почему ты бессмертный? бессмертный летаешь. А почему вы бессмертные? Ну, потому... Я Мы, душа. Что он же вы не можете, я он уже мертв. мертв. А мы здесь, потому что знали, как мы будем кушать печеньки. Все пошлите да. печеньки боги Пойдёмте, кушать. я да. Мы да. в отпуске. Мы в отпуске. Да. Да. Видите, а тебе, боги, а тебе боги. Что тебе надо? Да, что тебе не надо, надо Идите вон там зеленую травку? Да. Мы же да. едим Ваш там ждет сюрприз. Идите туда. А это... А. А друг... Это это, и? И? это не брошенная дочка Аида! Вот Привет! А у нас да. кинжалов нет! Я небрачная вижу. бабушка Ида! Я вижу, вы здесь что-то делаете да, в Египте. Не... Мы здесь отдыхаем. Мы с дедушкой вообще на мальдивы забираем. Люди! Да. Мальдивила у нас нету кинжалов! Да. Небрачная дочь, да, небрачная Ида! Вот так он, небрачного Моё деда Ида. заражение будет а, на моём сеять. Пошёл вон! Пошёл вон! Пошёл вон! Пошёл вон! Иди здесь, иди здесь, иди здесь. Нет! Дед! Это небрачный дед Аида! <соценно> я, вообще, я вообще в шоке, что <соценно> это небрачный дед Аида. А, мои силы. Так... Вот так у этого небрачного деда Ида. Ладно, мы за. Ой, ты что делаешь, небрачная дочка? ZE... Ты где-то тут был, что ты? Буф. Посидун. О, нет, ты что? Л ah? они, они, он тут закопал, он тут закопал. Где он закопал? Закапывает, закапывает. Где он? Он, где он, он, он За он, ним он следите. Он, он от... Я вижу а его. Где он? За ним. Он к эту красную травку. ]件事情. Небрачная дочка, Ида. Он красный, он такой, а он исчез. О, нет, это Мои не брачная просто... дочка Ида. Находим? Посейдон? Посейдон, Буря? Я знаю, где он. Он под низом красную травочку делает. Вот он, вот он. Посейдон? Да, да, да, да, да, буря, вон вот где он? вообще? Мое заражение будет везде. Что это такое? По-моему, это... Наш... Сейчас я тебя Да, Заражение мое идет. Я не могу себе Ты... ничего составить. Вот, Какого крутого. Забрать! Ой, он вы... не заражает. Вы чем вырабатываете? Зови... Нет, нас раб прибьет не завидеть его. Понимаете, мы вода. наоборот, мы уничтожаем это все. Подой, давай, давай посидим быстрее. Oh, нет, девочки тушим. Так я только, только мы тут одни девочки. Гасите. Mm. Стойте. Стой, девочки, будем делать. Срубаем. Ну Это сейчас я. У него тут силы не пропадают. Я нахожусь в своем песке. Он все заразил уже. Он корабль заразил. Ёш, корабль. Нет. Он боги, Боги! Боги! Тушим! Тушим! Боги! Боги! Тушим! Тушим! Тушим! Ура! Вы... Боги! Тушим! Тушим! Боги тушат! Тушат! А если я пойду в пирамиду? А -а. Что делаешь, моя божья, божья, моя божья. Божья, дочка ида Вон, вон, не брашный дядя не дядя а, а, сделай дождь, пожалуйста. А -а, сделай, мы... сделай. Что это? Уходим, уходим, уходим. О, ладно, бесполезные. Мое возторжение пойдет скоро. Богатство. Ломаем, пока мисс пришел. А, где он? Что давайте, вы здесь давайте, делаете? А, мы тут, а это... А мы талада... Я, я статуя. <рас intervene> смотри, мы такие сюда типа пришли. А, это, сюда. Это... Это, это, все это все из песка. Какого... Это все из-за цветов. Ой, вы где? вы, Боги, вы где? О, я, кор я, короче, вот этот песок копал, и до пирамиды выкупали. Что вы делаете да. в моей пирамиде? Я вообще не понятия. Я, я короче, я не я, ты, короче не такой. Не Такое... тебя. Погоди, вот а а в... не смотри. На здесь был нет. Ну, нет. Короче, смотрите, я просто такой сидел там вот этому. А я здесь был? Да. Да нет. Да, нет. Нет, нет, нет. нет или да? Нет. Ну все, я пойду так. Так было или не был? Да нет! нет. Да, говорите правду! Нет! Да я короче был в этом джакузи ваш, и я провалил вашу вот это громсина. Если я узнаю, было. Да не было, он не было. Не было такого. Да, он же упал, не было. Мы его вогарили! Мы его фигарили! Я его. Я такой сказал: Катапли!